Приветствую, Саня Александровна, отвечаю на Ваши вопросы в социальных сетях. На индивидуальные ответы к каждому в личных переписках у меня, к сожалению, просто нет времени. Поэтому вот, решено совмещать. К тому же, тотальное большинство психологических запросов, особенно первичных, не уникальное. И очень может случиться, что экспресс-ответ психолога предназначен именно Вам, окажется полезным еще кому-нибудь значит не будем жадничать и прямо сейчас ответ а еще мои размышления на топовое типовое сообщение здравствуйте или здравствуйте Елена а иногда здравствуйте Татьяна Полина, Наталья может даже прийти «Здравствуйте, Игорь!», а, что не может им радовать. Почему? Вот узкий тротуар, поедем так. Опа, опа, опа, опа. Потому что пользователь, который путает имена, рассылая свое сообщение разным найденным спецам. Ну, во-первых, это значит, что он их рассылает, раз он путает имена. Ну, значит, он найдет свой ответ. Даже если я не найду от времени ему ответить, кто-нибудь обязательно найдется более свободный. Итак, здравствуйте. Часто это вот так из одного слова. Здравствуйте. Э -э -э Поначалу когда это только начиналось, я, бывает, бывала, отвечала. И, ну, во-первых, мой ответ – здравствуйте. Больше ничего не могу ответить на это. А теперь размышление. Когда я на это отвечала, у меня сложился определенный портрет такого пользователя. Чаще всего это достаточно юные особы. В большинстве своем девушки даже девочки-школьницы. Они предпочитают вот так вот прийти по запросу, психолог, найти кого-то и начать с приветствия. Далее, если им ответить, у них начинаются следующие вопросы, о которых... Ой. Так, сейчас позже... позже. Это почему-то очень популярен среди пешеходов. Хотя, блин, есть же лестница. Но это, видимо, люди, которые вот так вот приходят и говорят здравствуйте и ждут реакции. вот если отвечаешь на такое здравствуйте следом обычно идут другие топовые вопросы и сообщения которые я рассмотрю в следующих репликах а сейчас на здравствуйте у меня появился такой образ скорее всего это жертва модных но не гаджетов ой не гаджетов Виджетов это, по-моему, называется так. Когда, например, ищешь ответ на все свой вопрос. Любой. Там, юридический, как сделать ремонт, где купить что-либо. Находишь некий сайт по запросу. Щелкаешь туда, и тебе выскакивает такой такой э, не знаю, как это назвать. Чертик из табакерки. Внизу обычно в правом углу. Вот этот вот внизу в правом углу. А, там есть окошко чата. Туда можно початиться, что-то написать. Но там обычно этот робот пишет первым. Он, в общем-то, с этого и начинает. Здравствуйте. Задайте свой вопрос. Я на все ваши вопросы отвечу. Расскажу все, что было и будет. Вот. Ну и таким образом посетителей сайта завязывается имитация общения как правило этот э, робот он, конечно вопросы не отвечает он просто ну хотя я не знаю может быть если совсем стандартные вопросы может у него есть какая-нибудь библиотека заготовок ответов но э, мне кажется все-таки стандартных мало и он просто спрашивает контактные телефоны имейлы e и обещает потом, что передаст обязательно этот супер важный вопрос специалистам специалисты перезвонят и помогут обязательно ну так вот наверное ой так, тут яма наверное в общем-то в этом и сосуется надо успеть перейти дорогу вот, а здесь, здесь автобусная полоса в эту сторону это очень прикольно очень удобно классно здесь я могу ехать достаточно быстро если если сзади никого нет ну так вот вот такой чертик поговорит, поговорит, и оставит в недоумении ну он робот что с него взять но это не робот у меня же нет заготовок. Ну, хотя есть вот на это здравствуйте, есть заготовка. Но на большинство уникальных вопросов все-таки нет. Не уникальных, а разнообразных. Они все не уникальные на самом деле. Так вот. Вы таких пользуетесь? создаете впечатление, наверное, выученное такое. Выученное такое впечатление, что им стоит только поздороваться с найденным психологом в ВКонтактике. И сейчас этот психолог сам начнет спрашивать у них, как у них дела, какие у них проблемы, вопросы. Как он может, чем он может помочь, как он может их решить. Беспокоиться начнет и активно включаться в решение вопросов сразу чего ну, я была не права сейчас, надо было слева объехать дяденьку, ну ладно. Так вот, уважаемые девушки, девочки, да не только, я не робот, могу ответить только здравствуйте. Все, что последует за тем. все ваши побуждения спросить что-либо, Протормозите и посмотрите следующие выпуски может быть там вы значит, найдете ответ на свои последующие вопросы которые обычно идут ступеньками тоже такие стандартные множественные и у вас отпадет желание потом их задавать и кстати очень важная вещь которую сразу хочу обозначить Несовершеннолетних я без участия их родителей или лиц их заменяющих не консультирую, никоим образом не сопровождаю и никаких профессиональных взаимоотношений. С несовершеннолетними людьми у меня быть не может в частной практике на таких вот условиях без согласия родителей или опекунов опечителя помните меня правильно единственное чем могу помочь это отправить вас если у вас сложная ситуация на телефоны доверия множество есть по стране наверное в описании один такой телефон скину я так думаю если не забуду постараюсь не забыть вот ну и так здравствуйте а нет еще есть вариация привет ну привет это из другой оперы это вообще не к психологу это пишут пользователи которые нашли меня по другим запросам в которых я не специализируюсь. Окей. Okay.